для меня сила это Рамзан, для меня лидер это Рамзан. Для меня честь это Рамзан, для меня конах это Рамзан Все лучше нашего Рамзана никогда не было у чеченского народа и никогда не будет. У нас есть мужчины на кого смотреть это наш Рамзан, это наш лорд, это наш Адам, это наш патриот и многие другие. Так что мы смотрим на них и слушаем только их. Рамзан Сила. Вот так вот вам. Что думаешь о болгере мысли ислама? Да ради бога, что я про него думать, дебила. Дурачки сели, там сидят, басни строчат, Вместо того, чтобы выйти, если они такие настоящие, верующие в Аллаха, если такие патриоты, почему уехали, почему не остались здесь и почему не стали здесь протестовать. Разве мужчинам идет сидеть где-то за бугром и срочить небылицы? Если бы они правду говорили бы, я, клянусь, я их поддержала бы, но они говорят неправду. Постоянно врут, постоянно врут. А разве в исламе не запрещено врать? Не знаю, меня так отец учил, что никогда нельзя врать. Если это их устраивает, их не вранёт, тогда... Oh. Мы наоборот, наоборот хотим тебе отправить еду. Что-то такого. Я приму с удовольствием. Отправь мне шашлык тогда. <говорит> <говорит> а шо, шо, Так что живите, живите, радуйтесь, что мы, мы у тебя есть. Отправить тебе эту еду. Я радуюсь тем, что мне, мне, мне, есть кому отправить, так что обдул хотя бы за обаричу, обдул хотя бы, а что здесь сидишь, что хочется забрать юшег от этой лежащей кепы, судито. Ладно, э, даю это.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 за борисьшема отхата, мы наоборот хотим тебе отправить еду, что такого, а от слова яляхус, я приму с удовольствием, отправь мне шашлык тогда, ах ты тардухе, я хоми из Эльдж, я хомяй Эльдж, а что дмашуру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 «Тухать, азабар, я юг шейг, ответ тэльш, судите». Ладно, э, даются. Почему вы решили перейти на сторону Кадырова? Потому что единственный Кадыров, который спасает свою молодежь. Поэтому, что я перешла на его сторону, и я буду всегда этим гордиться. Да, дукваху, аль Самый лучший, самый лучший лидер у чеченского народа — это есть Кадыров Рамзан. Остальные все болтуны, будут болтать себе там сидеть. <кười> <кười> Я должна была выбрать этих хаченосцев, которые сегодня оскорбляют мою нацию и выдумывают сказки. Я должна стоять быть на их стороне, что ли, ты когда видишь, где правда, где ложь, в какую сторону выбирает человек. Вот я выбрала там, где правда. Мой народ процветает сегодня благодаря Рамзану Кадырову, Эльхамдулила. И... В 2000-х 2000 годах вы не видели, что творили с нами. А я видела, И если бы не... не на тот период, если бы не пришел бы к классе его отец, Ваши, Палгаз, Обалдульцун. Еще тысячи матерей плакали бы. Так что не надо мне тут. Благодаря Аллаху и Кадырову. Но Аллах тоже не говорит, бросать в огонь свою, свою нацию. Вот. Поэтому Аллах, и Аллах разозлился на нас, когда в восьмом году был беспредел, когда унижали всех, всех, всех жителей этой республики, были унижены, растоптаны. Меня защищает сегодня мой прямой, мой Рамзан Кадыров и все, и всех чеченцев. Я эмигрировалась от тех ублюдков, которые стучали, которые на тот период, которые мне не дали жить, только по одной причине. Я не бежала от Кадырова. Понятно? Эти ублюдки уже не у власти, от кого я бежала. Если б ты помнил бы, тогда, ты говорил бы по другому. Я это помню, и никогда не, не забуду. И не забыла. Я <coughs> Это никогда молодежь мне было очень жалко. Но если они сами себя не жалеют, их не матери не жалеют своих сыновей. «Почему я должна жалеть?» «А-а, да соусобьез. Вик соусобьез. Да, вбекам больше. Да, вбекам. Да, ва. Сонгина, сондах дохуш. И смять терм, ама, кажется, ведь не хари. Если бы... На чеченском разговариваете? Я разговариваю на том, на каком я хочу. Когда хочу, говорю на чеченском, когда хочу, говорю на русском. Если вам не нравится, вы можете просто выйти с моего эфира. Вот. Я не изучала русский язык, поэтому он у меня очень плохой, извините. Так что, Адель, да, я, я чему поражаюсь? Вот эти вот ублюдки, вот эта семья Янгульбаевых, там, Тумсика, Мансорика, да вы посмотрите на их рожи. Ничего нормального в этих лицах нету. И как можно вот этим уродам э, давать себя обманывать и втягивать вот эту всю грязь? Вот это я не понимаю. Рабать, расскажите про Чечню до военных действий. Я слышала тогда, Грозлов был особенный. Да, тогда Грозный был особенный, очень красивый. До 92 -го года. А после 92 -го года все обрушилось, даже железные дороги продавались, даже трамваи, трамвайные пути продавались, миг все исчезло. Я видела после 92 -го года, только выкидывали памперсы через балконы, видела грязь, видела, как люди стоят очередями в очередях по три, по четыре дня зачитать этими булками хлеба люди и то не могли получить и четыре булки хлеба вот чтобы к чему привели народ ты дела что за группа вопрос акрил я его первых знать не знаю этих дам и я далекая от них Абсолютно мне неинтересно, про людей ты сейчас спрашиваешь. А для меня чемпион это Кадыров Рамзан. Вот и все. Шеф-чемпион. Дагестан приехать надо было бы рубать. Надо было бы. Ублюдок с козлиной бородой по имени Тумсо сказал, что вас подослал Ахмед Закаев. Что вы скажете? Да, было бы лучше, если бы он меня послал бы. Если бы он искал бы этот Барт, который искал с богдатчиками с Кадыровым. Я бы с удовольствием в этом приняла бы участие. Но, к сожалению, это не так очередная ложь, как они привыкли всегда обрадовать. Обманывать. Да. Так что Радуйтесь ихним сказкам, слушайте их по -по почаще перед сном. Вот. <смех> Я бы не отказалась бы поучаствовать. <смех> на это было бы очень хорошо. Ох. Для меня сила — это Рамзан. Для меня лидер — это Рамзан.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 Ой, а, да, дю, чувак, про на говорит, что Аллаха тоже придумал, Фу, я придумали люди там вообще, а да, дю, безбожник, юх, мразь такая про наших устазов всякую грязь там льет он, ужас что Наз... называющего ублюдками ублюдками слушаем, мы его вообще не слушаем, потому что он нам не интересен.